Так, всем привет! Это обзор карт. Карта называется Mirror Sage, как одна из игр. Ну, наверное, вы ее знаете, она про паркур. Hello and welcome to Mirror Sage. Вот, название Mirror Sage. Custom map. Ну, в принципе, правило все такое. Почему? Не знаю, зачем вроде... Так. Да, верно. А, ну да, скучно. У меня есть... Ну, как раз Smart Moving, но я его не буду использовать. Вот даже он, ну вот я зажимаю, он не ложится. Ну, просто если бы я сейчас нажала в 9, я бы остановила запись. Так, тут надо приключить. Ой, вот, блин. Ладно. На самом первом здании я провалился, как сказать. Ну а, да, давайте денег. Ой, ох ты получилось. Ну что, давайте тут прыгнем, может быть я тут тоже поговорим. Я сам играл в игру Mirror's Edge. Ну и как, я могу сказать что даже довольно похоже. так, Туда прыгать. Извините, я остановлю запись, мне звонят. Так, всем привет. еще раз. все поговорил. Да, все, все записывает. Ну, так, давайте продолжим. Я включила за смарт-мугинг за то, что мне пришлось остановить запись. Ну, ладно. Ой. Да, вот тут вот, вроде. все равно я не буду использовать smart музинг я буду его использовать только прыгаю потому что но ну, отнимается все равно отнимается я первый раз карты вообще включаю я вот ее только что скачал с сайта mcloid так сюда я не знаю какая карта. этот может она длинная разделена на две части но я не уверен, что карта длинная. Что, только то, что долго подниматься. А так, она, она вроде интересная. Я по ней даже прохождение не смотрел. Ну, потому что в Mirror Sage там было легко. Но я думал, думаю, что она будет короткая, потому что ну, легкие, лё легкая игра Mirror's так как там нет такой цели там была одна цель, но это плохо не помню. Куда? Что? Может, нет. Тут я не буду использовать Smart Moving, точно, что чтобы было доказать. Ну, красным отмечает то, что куда надо прыгать. Не, разве... Ой, карта сейчас прикольная. Если вы хотите продолжение обзоров модов, пожалуйста, напишите в комментариях. Ну, я буду обзревать моды, которые у меня сейчас стоят. Ой, у меня много модов я установил. На 1.4.7. Вот. Ой, на 1.4.6. Я слышал, что там моды ну, то, т -т -т -т. туда и сюда подходят, то есть на 146 и на 147 не они... работают все равно. Так, куда сейчас? Блин, думаю сюда. Ой, Ура! так поднимаемся, быстро поднимаемся. Один минус у меня аж смарт-мувинг. Mm. Простите, я сейчас Буду использовать тогда смарт-мувинг, потому что не получается просто. А, нет, я даже не смог вроде бы использовать смарт А, да, что за да. фигня? Сейчас посмотрю, сколько у меня осталось времени еще. Ну, за 14 минут. Сейчас, скажи. Тридцать восемь минут. Да, все, еще через семь минут. Ну, там меньше даже, чем 7 минут. Если вы смотрели мое самое первое видео, Майнкрафт, э, мой дом, то я, да, я уже понял, что дом вышел просто ужасно что такой а, дом может построить абсолютно каждый, я не знаю, мне просто захотелось снять видео, я не думал, что буду вообще когда-то снимать видео, я думаю, это сложно, неинтересно, ну вот, один раз попробовал, и мне довольно понравилось. Ну так что... Ну я буду снимать дальше. Я долго не снимал видео. Не знаю почему, просто времени не хватало, что есть, да. я не знаю. Туда пролетали? Я не уверен, что туда пролетали. Ой-ой-ой. Oh, yeah. oh, yeah. Попал. О! Ух ты, клево. Оп. Я сейчас только что-то припал на последнюю. Или на последнюю. Я использовал смарт-мобиль да. Но если бы я, сейчас не не использовал смарт я думал что думаю что я умер туда и не попал смарт так еще такая вещь я наверное сейчас уменьшу скорость чтобы а нет лучше Счастье какое, если я сейчас где-нибудь упаду, то вообще будет клево, если я упаду то с киллмазом. Ю! офигенно. Ну вот и все, карта вот такая. Ой. Ладно, закончим эту карту потери всех алмазов. А, кстати, вот как выглядит этот смарт У -у -у. Да, я думаю, вы видели уже его. Армальники, ура, я подыхаю. Ну, в общем, все, всем пока, желаю удачи. <с mirrors> Подписывайтесь на мой канал. Ох, я Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Еще раз, если вам охота продолжения обзоров модов, напишите в комментариях. Может быть я сейчас, ну скоро сниму еще обзор модов довольно прикольный мод. Ну не знаю, прикольный, не прикольный, но мне нем нравится. Ладно, всем пока, желаю удачи.